привет! сегодня мы будем строить на Юнишкольников. Смотрите, читайте и припоминайте. Славьте. Место фраз. Все. Мой старый телефон свой я поломал, избил об стенку. Классный был телефон. Сейчас позвоним с этого телефона. Вот мы звоним одному. там вот видите. Алло. Алло. А, ну э, я, а, кто это? Никитов. Мы такого не знаем. Никита, ну, хватит, брали, да правда, Но кто я... это, я не знаю. Нет, такого я не знаю, правда, пацана. Нет, я такого вообще не слышу. А как зовут пацана этого? Ну, да. Дань, савилья, а, я такого не знаю. Нет, я знаю только Данила Савельеба. А не Савельеба. Савелку. А ну, я а, ну, Савелка. А, ну, Савелка. Меня в тюрьму посадили посрочно. Сказали тебе передать. Ну, ты, а что? Я не знаю. Это тюрьма, ой, короче, ой. третья смена. Сейчас выйду погулять, с корешами. Никита. Да кто это? Я не знаю. Никита. Правда, я не знаю, кто это. Но вы скажите, вы что, звоните? Вы точно знаете, кому звоните? Никита. Точно знаете, кому звоните? Точно кто это? А где моя мама? У меня есть мама. Да, ты, ты знаешь, мама! Я не знаю, какой кто это такой? Вообще, я не, не... вот видите, как он был. Сейчас я посмотрю, если две гроши я смонтирую быстро. Все. Титры будут прожить... Титры будут смешные. Что вот тут вот ссылочка на канал. Нет, ну, короче, это не ссылочка. Вот тут ссылочка на канал будет. Не знаю, какой. Сами поймете. Это пиар. А тут будет ссылочка... Вот тут будет. Кстати, ссылочка на канал не будет, я подумала. А вот тут будет ссылочка на... На кого? Так, дайте. Ссылочка на очень смешной фильм. Хочу посмотреть. Я вам советую просто... Не знаю, как советую. Посмотрите, короче, и всем удачи, всем пока.